Здравствуйте, уважаемые зрители. Сегодня я хочу вам показать, как можно сделать шрифт цвета инверсии в программе paint.net. Это программа бесплатная. Скачивайтесь с любого источника. И попутно я хочу прорекламировать красный полумесяц именно наш Павлодарской области, города Павлодар. Картинку мы выбираем полностью залитую, не должно быть пустых мест, иначе инверсия не пройдет. Копируем слой нужной картинки, делаем коррекцию, инверсия цвет, Инверси... инвертировать цвет. Инвертирование выполнили, теперь создаем новый слой, в котором мы как раз таки пишем наш текст, который нам нужен. Я предпочту Цвет сейчас выбрать желтый, потому что его нет на нашем фоне. Формат шрифта мне предпочитается Impact. Для начала выберу 108 шрифт, там посмотрим. Собственно текст, который я буду писать это собачка. Red, я пожалуй сразу буду спускать. Crescent, сейчас пущу, Иби. Ну, ясно, что 108 шлейф тогда мало Пробуем 144 арты 192. нет Ладно, 144 хватит Выделяем текст Ставим его на нужное нам место Мы его можем расширить Немного качества ухудшится, конечно, но ничего страшного. Теперь выделяем отдельные части текста. Ставим их более-менее адекватно. По середине, по красивее. Redcrosscent.pv. Мы в Инстаграме, это наш адрес. Там вы можете найти всю информацию. Почта у нас открыта, можете писать. Теперь, что мы делаем? Отменяем выделение. И выделяем весь фон, кроме букв. То есть, чтобы буквы остались. Чтобы это проще сделать, мы уберем злошевную палочку. Выделяем простое место. И теперь осталось выделить те кругляшки, которые находятся внутри букв. Зажимаем Ctrl и проходим по внутренним кругляшкам букв теперь переходим мы во второй фон который мы инвертировали выбираем ластик ширину возьмем ну пусть будет 400 и удаляем все без остатка Походим. Вот. В принципе, готово. Отделение можно отменить. Третий слой удалить. И эти два фона объединить. Вот такая вот получилась картиночка, которую я в последующем сделаю наклейкой. И мы ее будем оставлять в тех колледжах, в вузах, учебных заведениях предприятиях где мы провели инфосессии файл сохраняем картинку как а, так как его можно назвать ну пусть будет один лого инста сохраняем сохраняем теперь я хочу рассказать немного про то как почему я этот плейлист назвал именно между строчи, страна между строчи в этом в этом плейлисте я буду снимать ролики про то, что я делаю в своей повседневной жизни. То есть тематика моего главного плейлиста вам известна. мысли на бумагу я там рассказывают свои рассказы, идеи, мысли, а в этом плейлисте именно будни, для кого-то серые, для кого-то цветные, там радужные, если честно у меня плохие ассоциации с этими словами, но не суть. Между Междустрочья, это звучит как название страны, поэтому я решил все-таки дать название именно такое, страна между междустрочья. Собственно, вот вы видите, я повторяю те же самые действия. Переходим во второй слой, удаляем. Вот так. Со а, объединяем. Сохраняем. Один логовка. Добавляйтесь, в друзья, пишите, ищите меня в инстаграме redcross.pv. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, комментируйте, что вы думаете про этот цвет инверсии. До следующих моих роликов.